Здравствуйте! Вас приветствует авторская школа шляпного мастерства Hat School. Меня зовут Анна Андриенко, я дизайнер эксклюзивных головных уборов. И сегодня мы рассмотрим влияние джазовой музыки на шляпную индустрию. Итак, джаз и шляпы. Мода всегда идет в ногу современной культуры, выражает ее творческие взгляды и стиль жизни своего времени. Живопись, музыка и кинематограф во все времена – значительно влияли на развитие отдельных стилевых направлений в одежде. Причем в музыке это выражалось не просто в виде разового появления, как, например, в живописи или кинематографе, а многократно, заметьте, музыканты собирались, общались, и между ними возникал свой собственный стиль. Только значительно позже он появлялся в массовой культуре. В то самобытное время, когда наши современные тренды еще только пускали свои корни, это вовсе не было так модно. Тогда люди, носившие необычные шляпы, были пионерами стилем. Если сегодня можно скомбинировать любые шляпы, подобрать необычные луки и не бояться ограничений, то раньше образы были достаточно тщательно подобраны в общей стилистике. И выделяться из толпы было не очень модно, и люди старались через свою одежду показать свой статус и вкус. Например, среди джазовых музыкантов была очень распространена шляпа порк что в переводе с английского означает «свиной пирог». И действительно, если смотреть сверху, то убор напоминает пирог. Такая шляпа может быть сделана из фетра или соломы. Она имеет цилиндрическую форму, достаточно невысокую, как правило, 7-10 см в высоту. Несмотря на то, что эта шляпа является одной из характерных черт британского стиля, это не помешало ей стать также и особенностью джазовых банд совершенно в другой части света. Один из известных джазменов, которые ввели моду на порк является Бен Вебстер, джазовый саксофонист и музыкант. Он оказал огромное влияние на музыкантов своего времени и на всю историю свинга. Возможно, его манера надевать на выступления Пурк Пай сильно повлияла на аудиторию. Обычно он выбирал классическую черную шляпу, чуть суженую кверху. Но, пожалуй, самым известным шляпником из джазовых музыкантов является Фрэнк Синатра. Джазмен уделял много внимания своему образу. Он тщательно подбирал костюмы и до конца жизни держал свою марку. В его гардеробе, конечно, также преобладал порк-пай самых разных цветов и форм, но изредка появлялась издержанная сдержанная Федора. Классические плоские или со слегка более плавными формами, белые, черные, с элегантной лентой или без нее, каждому костюму у него была своя шляпа. Именно Синатрия принадлежит фраза «Костюм, шляпа, хорошая работа и одинокое пьянство по выходным – вот что украшает мужчину». Вне всяких сомнений Синатра являлся иконой стиля своего времени и, конечно, оказал влияние на джазменов всех времен. Его стильные образы всегда были элементом его шоу. Джазмен-долгожитель, заставший Чарли Паркина, Гленна Миллера и многих других великих музыкантов, Арнет Колман. Он обожает шляпы, носит их много и со вкусом. Его вторая визитная карточка, помимо саксофона, это черный кожаный порк -пай. На сцене под специальным освещением натуральная кожа шляпы придает образу особый шарм джазовых кафе того времени, когда этот жанр еще только зарождался. Также он появляется в Канатье и Панаме. Сложно сказать точно, кто именно из музыкантов и почему начал носить корк пай но тренд среди джазовых исполнителей сохранился, и до сих пор многие поддерживают эту традицию. Немалоизвестный джазмен-шляпник современности Бонни Джеймс Он предпочитает плотные черные классические шляпы Федоры. Иногда его можно встретить в порк пай, восьмиуголке или канатье. На выступлениях он все-таки не отходит от обычая джазового круга и надевает порк пай. Маркус Миллер носит черный порк только одного типа. Пол Джексон разнообразные панамы с необычной текстурой. Тим Боуман также предпочитает Федоры и всех их объединяет джаз. Итак, как вы видите, Тренд среди исполнителей джазовой музыки до сих пор не угас. Порк Пай и Федора все еще считаются отличительной чертой джазменов. Они радуют нас своими образами. Ведь каждый носит эти шляпы по-своему, сочетая их с классикой или со своим особенным стилем. С вами была Анна Андриенко. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей шляпной индустрии.